Привет, друзья, с вами Никита, я закрываю канал и поздравляю вас с Рождеством и, соответственно, э, с Новым э, Годом. <связанно> Мы за эти полтора года достигли... Отметки 135 подписчиков. И это прикольно! А еще на заднем плане у меня оряд бабушка. Вот как только я начинаю сразу записывать видео, бабушка начинает кричать. Нет! это мило! Ладно! До свидания, ребят. Было приятно с вами быть.